И решила заняться чем-то несвойственным для себя. Ну, это все по порядку. Осенью дети привезли мне два камушка, такие вот, голыши. Они так старались, внуки. И я думала, ну что же можно такое с ними сделать интересного, чтобы они остались на память. Ну, решила сначала их покрасить акриловой краской, в розовый цвет. Вот такие получились два милых камушка розовых. В магазине я купила очень дешево, по 25 рублей бусинки. И такие небольшие, ну вроде как бантики. И пока сегодня должна приехать внучка, я обещала, вот один большой камушек мы с ней будем делать. А сейчас я хочу попробовать и начать насколько получится у меня мой камушек украсить вот. и здесь тоже такие бантики вот. давайте попробуем я вам покажу как это у меня получится украсить вот хотя бы Нет, такие бантики и я хочу попробовать вот так вот один бантик например пусть это будет Такие милые, симпатичные, попробую я их. Их 10 штук в, в наборе и вот таким образом три штучки я приклею. Остальное я буду украшать бусинками. Видите, как хорошо получается. А остальное между ними, как-то даже можно и не в попад, можно украсить бусинками. Хорошо получается, да? Пусть беспорядки, пусть будет это. Вот. А потом я здесь по бокам какие-то сделаю композиции из бусинок. Видите, какой камушек сразу преображается и получается очень милые. Видно, да? Хорошо получается. Очень-очень неплохо. Я таким творчеством не занималась, скажем так, но что не делаешь для детей, которые очень хотят увидеть что-то красивое. Сейчас вот Юля приедет, я ей покажу, что сотворила, и на большом камушке мы уже с ней будем делать что-то вместе, или даже она сама будет делать. Камушки, вот, вот эти вот бусинки, они продаются разного цвета. Есть зеленые, но есть там синие. Но я как-то дала вот такое направление, чтобы это были розовые, розовые, сиреневые. Какой красивый камушек получается. Вот видите, просто исключительно я даже сама не ожидала вот видите, как ребенок я тоже радуюсь тому, что можно сделать все держится, все хорошо вот видите как совсем неплохо будет такой камушек можно проявить фантазию это я уж так как говорится, экспромтом смотрите, совсем неплохо да? видите, какой камушек и потом я его поставлю. У меня есть местечко, где стоит вазочка. И следующим этапом будем делать второй камушек. И да, ну, да, уже с и илючкой Ты мне просто подавала. Еще раз напоминаю, да, что мы делаем разноцветный камень. Откуда камень привезли? Откуда привезли камень? Скажи, ты его же привозили. В Турции. Вот, Кам... Разделываем камешки как? с Турции. Какое море было в Турции? Салёное. Салёное? Салёное Название. Море. Название сейчас. Средиземное. Средиземное. Средиземного моря камни. О, украшаем. Раскрасили и украшаем. Доехали куда, да, камушки наши? Угу. В Россию камушки наши приехали. Мы вот так красиво делаем. Видишь? Это рассветление. Смотрите, Нет, какая красота у нас очко. получается. Вот так хорошо. Так, дальше что делать? Эти по бокам, вы... по бокам. По бокам еще. Угу. Очень это красиво. красиво. Это Совсем по-другому, да. никак у меня получилось у тебя рисунок. А по съедке один цветочек остался. Да? да а по у, у нас как, раз, как у... раз один остался, что ли? Да, вот как у вас. И вот сюда появился цветочек. Точно. Давай. Будет это красиво. Очень ну, красивый. Юля, ты дизайнер прям. Ну, давайте вот так. Прямо, прямо, прямо классно. Все у нас как раз на месте будут цветочки. Да, почти. И еще вот тут вот тут два шайна. И сюда, да? да? Потому что с цветочками цветочки. Да. да. На два. Ага. И вот еще один. Там капает на стол. Да? Ничего страшного. Ничего страшного. Это салфетка такая. И сплаткайте. Сделай шпатом. если что? то чтобы да. все вот... Водупало да. И там с другой стороны. Сюда, да? Еще горячий. Да. О! Еще один пропустили. короче. Так, тут твой клей. Осторожно, ничего страшного. Все зацепилось. Есть? вот он у меня. Салфетку нам Вот и наша конечная работа. Мне так понравилась моя незатейливая работа. И Юле тоже понравилась. Внучке моей. Думаю, что можно из таких совершенно некрасивых глышей сделать Симпатичные и очень милые поделки. Поэтому чуть-чуть фантазии, чуть-чуть хорошего настроения. И все у нас получится. Этот камушек останется на память надолго и будет меня радовать. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно вам отвечу. Мир вашему дому!